Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся в Сочи. Посмотрите, какой прекрасный вид. Хочу сегодня в рамках нашей встречи ответить на один из вопросов, который мне регулярно задают спрашивают моего мнения, как я отношусь к инвестициям в недвижимость, выгодно, невыгодно, стоит это делать сейчас или не стоит. Особенно это применимо к Сочи, потому что часто спрашивают, ну вот что же делать все-таки, вот хочется так купить квартиру или иметь домик у моря или свой отель, недвижимость это вообще выгодно или невыгодно. А вот смотрите, моя позиция на этот счет такова, что выгодно иметь ту недвижимость которая приносит тебе доход то есть если Твоя недвижимость работает, если она тебе приносит регулярный постоянный доход. Если благодаря этой недвижимости у тебя накапливается капитал, например, ты покупаешь эту недвижимость и продаешь, или ты покупаешь, делаешь ремонт и продаешь. И у тебя вот эта дельта, у тебя есть опыт, что эта дельта у тебя регулярно увеличивается, то да, инвестиции в недвижимость это хорошо. Если твоя стратегия убыточна, то есть ты покупаешь недвижимость и зависаешь с ней, либо она не растет в цене, или она даже дешевеет, что часто сейчас можно встретить, но тогда инвестиции в недвижимость невыгодно. Если ты покупаешь квартиру с целью сдавать ее в аренду и вот этот процент доходности, который ты получаешь на вложенные деньги, не больше банковского процента, то какой смысл вкладывать деньги, искать квартиру, заниматься ремонтом, тратить свое время, потом искать жильцов, заселять, выселять, следить за этой квартирой, делать постоянную какую-то поддержку, ремонт и так далее. Зачем это делать, если можно просто отнести Примитивную стратегию в любой банке получить 6-7% по депозиту. Поэтому все нужно считать. И да, с одной стороны, вкладывать в недвижимость выгодно и да, невыгодно. То есть надо в конкретном каждом случае рассматривать индивидуально стратегию. Какие стратегии приводят к увеличению доходности. Первое, если вы берете ту же самую квартиру или тот же самый дом но в ипотеку, то есть вы заходите меньшим количеством своих наличных денег, тем самым вы сразу же автоматически увеличиваете процент доходности, потому что личных денег вложили меньше, взяли больше ипотечных, да, дельта вот эта она меньше становится, конечно же денежный поток становится меньше, но в целом прибыльность, доходность этого проекта становится больше. То есть если у вас есть миллион рублей, можно купить одну квартиру за миллион, а можно купить 5 квартир, зайдя, заплатив 200 тысяч рублей на первый взнос по каждой, и получить дельту маленькую с каждой, но в сумме это будет более выгодно, более доходно, чем вложиться в одну квартиру миллиона Второе, что увеличивает доходность, это сдача квартиры посуточно. То есть, когда вы сдаете квартиру не как есть, а получая, там 3-5-7 процентов годовых. Больше, честно говоря, в России я не встречала, за границей того меньше. А когда вы получаете увеличенную арендную плату за счет того, что вы чаще сдаете большему количеству людей, вы сдаете, соответственно, вы получаете подсуточную аренду. Но э, в этой стратегии тоже есть свой недостаток. Это то, что придется потратить свое время на этот бизнес, на управление этой квартирой, на заселение, выселение, э, всевозможные букинговые комиссии, на оплату зарплаты горничным менеджером, ну и так далее. То есть, если вы готовы делать это самостоятельно, пожалуйста, только это уже не будет называться инвестициями в чистом виде, это будет называться но ну, все-таки такой таким бизнесом да проектом вашей работы то есть будьте готовы к тому что нужно будет этому уделить время либо если вы это делегируете, значит вы за это тоже платите и смотрите какая получится дельта в итоге третья третья вещь которая может помочь вам увеличить э, доходность это когда вы эту площадь, которая у вас есть, вы ее делите, вы пилите. То есть вы из однушки делаете полторушку или двушку, из двушки делаете трешку и так далее. То есть благодаря вот этому распилу, благодаря тому, что у вас получается больше спальных мест, больше площадь, вы можете также заработать больше. То есть, например, у меня есть одна из моих квартир, которая по документам она однушка. Я поставила дополнительную стену, да, но мне меня получилась двушкой. Еще в одной моей квартире я сделала чуть меньше кухню, добавила гардеробную и сделала отдельно глухую спальню. Причем такая перепланировка, ее даже не надо узаконивать. Но при этом я ее сдаю уже не как однушку, я ее сдаю по нижней планке двушек в своем районе. Поэтому вот эти три вещи, они действительно могут помочь вам увеличить доходность и сделать вашу стратегию инвестиций в недвижимость более прибыльной. Но прежде чем в какую-то стратегию ввязать, Пожалуйста, протестируйте конкретный объект в вашем городе на конкретной улице в конкретном доме, потому что бывают такие ситуации, что вот на одной стороне улицы вот эта квартира сдается отлично, а на другой стороне вообще никак не сдается. Или одну квартиру ты продашь очень-очень быстро за месяц, а другой, с другой ты будешь висеть несколько лет и тоже никак не продашь. Поэтому все считайте, проверяйте, не забывайте про то, что главное в инвестициях это не только денежный поток, но и те усилия, которые вы предпринимаете для того, чтобы его получить. А ваше время, оно стоит дороже всего. Друзья, я считаю, что это самое лучшее место для того, чтобы выбрать победителя из прошлого видео. Эм, те, кто прокомментировал, у вас почти 100 человек. Я сейчас выберу победителя, который получит билет на мой предстоящий курс в 10 потоке, курс финансовой свободы на тарифе «Финансист». Честно говоря, я... Я просила вас похвалить самих себя, а вы в итоге хвалите меня Вам, конечно, большое спасибо, но я теперь даже не знаю, как, как вас выбрать Потому что вот здесь пишут, что я работаю три в одном Бухгалтером, помощником, руководителем и администратором одновременно Хочу заняться чем-то своим Вот другая барышня пишет, что инженер-строитель Работа связана со строительным надзором И мама в декрете у меня тут есть так, это уже про меня, что я вдохновительница Вот, девушка пишет, что планирую продать ипотечную квартиру И всегда мечтала иметь свою шоколадную фабрику и магазин шоколада Это больше про мечты, а не про то, что есть сейчас Так, вот, очень хочу на курс Мне нужна финансовая свобода, как воздух Хочу, наконец, разобраться с темой личных финансов Вдохновляю, заражаю людей, любовью к знанию И убираю их в страхе в иностранных языков Прекрасно. Вот сейчас я подгружу все ваши комментарии и методом тыка выберу сейчас победительницу или победителя. Поехали. Три, два, раз, раз, два, три. Оп. Так, вот кто у нас победитель. Смотрите. Мила, спасибо за полезное видео и за желание идти в новое Татьяна Шевченко Татьяна, я вас поздравляю, обязательно со мной свяжитесь И я подарю вам участие в ближайшем курсе «Финансовая свобода в 10 потоке» С вами была Мила Колокова, буду рада вашим комментариям, новым вопросам Оставайтесь на связи и встретимся в следующем выпуске Пока!